Всех приветствую! Меня зовут Андрей Чирова и мой YouTube-канал о строительстве и бизнесе в строительной сфере. В 2021 и 2022 году актуальными темами стали темы строительства различных зданий и сооружений из морских контейнеров. Это мобильные офисы, как сейчас у нас на кадре, мобильные дома и мобильные бани. Поэтому я показываю на своем канале разные тематики, в том числе строительство домов из кирпича, из блока, строительство бассейна. Здесь мы проводим различного рода эксперименты. Проводим тест-драйвы, поэтому подписывайтесь на мой канал, все самые актуальные темы будут здесь, ну а в следующем году уже будут следующие тренды. Погнали!